мне блин пишет сказал что ФС надо писать так что здесь не понял мы же с ним давно переписывались да он просил мне вернуть деньги это точно тот грифер странно так тут еще новое сообщение так привет сука на я уже иду что блин надо срочно сказать инду что он вышел с куба Наверное, надо с ним поговорить. С этим Искандером. Yeah. В этом фильме Тит Гуффенера и Искандер объединят.